Банди Гурупада Дандам Хактабинда Саманнитам, Сри Чайтана Прафум Банди Нитанда Саходитам, Нанда Радика वांचा काल्पतरु वश्यके पासिन्दु बेवचा पतितानं पावने भवश्न विभ्यो नमू नमह मू कंकरोति बाचालं पंग लंगेत गिरिम यत के पात्त महंग बन्दि परमा अनंद मादवं ब्रिंदावि तुसिदे बोई पियावि केर्स वसचो व деви देवी सव न मुकन कर ਲ पंग ल ज Нараяно намаскритто нором чайванаратхамам. Девинсварасватингве асам тату жайю ом дере. Шанкхирта Deyam sadhaparibabagnamabishaduham, teetas padam sebavirincha natam saranyam bitatiham panotabalubati putam bandi урна нурагро саагро сармуртихи сарадикам и када кипам куршри кишна чайтанна правунитаанансиаддеитакада Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Вишам баро дижаваро жугадар мапалоу банди жугад приакару карунаа Кришна, Кришна, Кришна, Аджанулами табужо канока бодату шангиртаной квитаро камала щотакшо мишам баро каруна Кришна Кришна Арера, махарера, рамура, махарера. Намами, гангета, папа, дупанка, джамм, сура, Бхаванурупе нсадан наранам Ганга таранг рамания Ваги саджошо вадани, лакшмиер жасча вакшаси, жасхаасте хиде санбхи, Хари Кришна Хари Кришна Кришна Рама Рама, Махе, не таот мано мне Аршасо ковайешанартам тасмин катам табагатим на тасмин катам табагатим бимисамиди нейта КАМАТУРАМ ХАРСЯ СОКА БХАЙОЙ САНАРТАМ ТАСМИН КАТАМ БАКТИ СИДХАНТА САРАСВАТИ СКАЗАЛ ЧТО ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН СПОСОБ Соприкоснуться с трансцендентным миром. Необходимо принять прибежище Паракрита Шабда Браман, Вани Вайпхав. Без этого невозможно никак соприкоснуться с Верховным Господом. Когда ребенок рождается, Возможно, вы видели, что его органы чувств еще не работают должным образом. Когда он рождается, только открывает глаза, они, он повсюду смотрит, он не может сказать что-то, он не может говорить. Но no, совершенно точно, он, его внимание фиксируется на вас, когда вы извлекаете какой-то звук. То есть он имеет в виду, что он обращает внимание на звуки. Так устроил Бхагаван. В действительности все, как оно есть, устроено Бхагаваном. Суть в том, что когда мы рождаемся, наш... Наша возможность слышать работает, наш органы слуха работают. Итак, живое существо не может прийти в соприкосновение с Верховным Господом, с трансцендентным миром. Тем не менее, он оставил для адживы выход. В самом начале, может быть, живое существо, то есть не способно ни на что, кроме как различать звуки, слышать. Если звук трансцендентен, звук, который она слышит, трансцендентный, определенно она получит благо. Поэтому Прабхупад говорил, что неважно, на каком языке рассказывается Харикадха. Харикадха есть Харикадха. Если я пытаюсь понять Бхагавана через язык, имеется в виду, если я пытаюсь логикой понять его, я пытаюсь тем самым сделать из Бхагавана объект своего наслаждения. Но это невозможно. В Бхагаватам сказано, что мы не можем даже воспевать Святое Имя правильно, должным образом. Мы пытаемся произносить имя Господа, но получается лишь мирской материальный звук. Кришна-нам, Кришна-дхам, Кришна-сварупа, Харикадха, Кришне. Все это недосягаемо для нас. Мы не можем осознать это, потому что мы не можем осознать это при помощи своих органов чувств. За пределами наших органов чувств, за пределами материальных возможностей. когда все Ваши органы чувств хотят служить Бхагавану. Ваши органы чувств всегда отвечают желаниям Вашего ума, то есть имеется в виду, работают под его руководством. Но я говорю о том, что это негативное их проявление. Но они могут и позитивно откликаться на желание ума. В таком случае ваши органы чувств, ваши глаза хотят смотреть на трансцендентное изображение, уши, слушать трансцендентный звук. И благодаря этому вы сможете осознать, что есть трансцендентный мир. Мы ограничены, поэтому Прабхопад говорил, что язык не так уж и важен. Куропад Падма также говорил об этом. То есть даже на Харикатхе, которая говорится на Бенгале, можно сидеть, присутствовать. Это будет благоприятно. Потому что харикатха — это язык, рассказывается на языке сердца. Это не язык тела, не язык органов чувств. Глухой немой не может ни слышать, ни говорить. Если при этом он еще и бедный, и у него нет денег, и никогда не вкусно, он ничего не ел, и, а вы его вдруг накормите какими-то деликатесами. Он не, не может не говорить, не слышать, тем не менее по его лицу вы увидите, что ему очень понравилось, он съел что-то вкусное. То есть наслаждение проявляется на его лице. Поэтому Нарутам Такур на Бенгале пел, совершал Кирта на Бенгале. И все вокруг плакали, даже те, кто не понимали этого языка. На Вирах Атитхи и мы все время поем этот киртам. Пашана Кутибы Мата. Like to, like like Я хочу разбить голову камня. Я думаю, что моя жизнь бесполезна без вайшнаув. Он пел этот киртан и в Манипуре. Там никто не знает Бенгали. Но когда народом Дастакор пел, все плакали. Все. Не только люди плакали, даже животные, птицы, собаки. Пашупаки джуре, об этом и говорится в самом киртане. Птицы, животные проливали слезы, а камни плавились. Я знаю, что вам сложно в это поверить, но я могу вам показать отпечаток Кришны в камнях, как камень расплавился под стопой Кришны. Так работает Харикадха, настоящая Харикадха и Киртан. Два-три, а может быть, четыре года назад я рассказывал о Венугиту. Не Гопи-гиту, а Венугиту. Когда Кришна и Баларам идут пасти коров в лес. Кришна и Баларам идут в лес, все и раздается шум, ну, раздается крики, кто и но ну, все эти крики, весь этот шум и гам трансцендентный. Телята, птицы, коровы. Телята пьют молоко из имени коров. Когда Кришна начинает играть на Своей флейте, звук доносится до них. Они прекращают пить. Они пытаются выяснить, откуда доносится этот звук. Несмотря на то, что они просто животные, они бегут. Krishna по направлению к звуку. Птицы щебечат, но когда начинает, Кришна начинает играть на флейте, они замирают как статуя. Они ели цветочки, искали себе еду, но как только звучит флейта, они замирают. Таково совершенство киртана Хари Киртана. И Хари Взаимообмен любви, когда, возможно, вы сами видели, как, как даже коровы или собаки, понимают язык любви. Они понимают, что мой хозяин любит меня, они тоже могут плакать. Когда хозяин куда-то пропадает, они скучают и плачут. Таким образом, харикатха — это язык сердца, потому что язык потому что Харикатха это язык любви. Я же говорил, что Прабхупат, когда говорил Харикатху, рассказал Харикатху в Южной Индии, говорил на Бенгале. В том самом месте, где состоялся разговор Рай, Рама, Рай Рамананды, и, или в том месте, где был рожден Рай Рамананда. И ученики Прабхупады обратились к нему. Вы говорите, все мы говорим на Бенгале, но никто не понимает здесь бенгальский. Прохупат ответил, я не говорю ни на бенгале, ни на хинди, ни на английском. Я рассказываю харикатху. Когда вы слушаете, вы должны улучшать вашу возможность восприятия. Если вы слушаете внимательно, вы сможете увидеть харикатху. Когда вы увидите его воочию. То есть, что, что это значит? Увидеть цель, увидеть такова особенность трансцендентного Шабда Брахмана, трансцендентного звука. Звук и изображение не отличны друг от друга. То есть, имеется в виду звук и сам объект не отличны друг от друга. Когда вы с полным вниманием, поглощением слушаете харикатху, вы сможете увидеть то, о чем вы слушаете. Mm -hmm. Таково волшебство харикатхи. Она никогда не бывает напрасной. Но Прохат Махарадж плачет. Он говорит Нарисим Хадеву, чтобы преподнести нам урок. Мой глупый ум беспокоен. Он постоянно бегает то здесь, то там летает, то здесь, то там, и хочет наслаждаться грязными вещами. Как я уже говорил, тело — это тонкое... Ум — это тонкое тело. Наше тело состоит из пяти элементов материальной природы. Но тонкое тело... состоит из ума, будхи, разума, читтах сердца и ханкара, ложного яга. Все вместе они образуют собой тонкое тело, но каждый из них обладает своей функцией. Когда вы смотрите вокруг, ваше сердце запечатляет или ваш ум запечатляет какие-то наиболее понравившиеся моменты. И эта картинка посылается в Ум. То есть вот красивая девушка запишли, глаза запишили картинку и послали в Ум. И уже в Уме мы принимаем решение санкалпа или викалпа принять или отвергнуть. А ум, точнее разум, разум действует как директор, как управляющий. Если ты выберешь это, то ты получишь такой-то результат. Если выберешь другой вариант, результат будет таким. Он принимает решение. Если ложное эго — это главная причина нашего желания наслаждаться. Ложное эго может быть трансформировано в позитивное эго. Без эго, без эго не может жить даже ни одно животное. Тем не менее, его можно превратить в позитивное эго при помощи гуру вашнаув. сделать из отрицательного положительным. Прохват Махарадж жалуется на Римхадеву, мой ум очень слаб, он глуп, никакой стабильности у него нет, ни, никакого покоя. Выход лишь один — слушать Харикатху, но мой ум не хочет делать этого. Я знаю, что есть лишь один способ прийти в соприкосновение с тобой, слушать Харикатху, но мой ум не хочет делать это. Как только я начинаю слушать Харикатху, все, все, входит, все, что слышу, входит в одно ухо и выходит из другого. Ум не позволяет мне слушать харикатху. Но это единственный способ единственный способ прийти к тебе, прийти в трансцендентный мир. Мой ум постоянно претерпевает влияние Майя, находится под постоянным влиянием Майя. Я не саду, я а-саду. Испытываю постоянное беспокойство. Майя постоянно пинает меня. Такое ощущение, что она подпинывает меня в сторону, к материи, к наслаждениям. У меня огромная жажда наслаждаться материальными вещами. Атур, используемое в этом слове, означает болезненность, болезнь. Из-за влияния Камы, из-за того, что мои органы чувств хотят наслаждаться, я сейчас нахожусь в таком ужасном положении, что я абсолютно беспомощен. Иногда из-за мая я плачу, иногда Sometimes смеюсь, то мне весело, то смешно, то я сокрушаюсь. Поэтому я всех вас прошу, <coughs> поэтому я обращаюсь к тебе, говорит Прохат Махарадж Нарсим Хадево, объясни мне, как мне достичь твоих лотосных стоп? Как, как, мне прийти к Тебе? Апракита Шабда Брама можно найти, получить из подлинного источника и нигде, кроме него. Я не могу обсудить это завтра, но я все равно могу коснуться этой темы. мамо не говорит. Бхагаван говорит. Mayadu Brahmane Pratta Dharmo Yasam Madhatmaka what speaking? Due to destruction of this, because you know I already destruction of this nature is not one type. One kind of destruction, every fraction of a second going on, but you cannot realize. Разрушение этого мира происходит постоянно. Это не так, что один раз в конец света и все. Даже когда вы смотрите в зеркало, в, то есть имеется в виду, что в вашем теле постоянно происходят изменения. Если мы встретимся через 20 лет, вы будете выглядеть совершенно иначе. Вы каждый день смотрите в зеркало, поэтому не замечаете изменений. Но постепенно-постепенно они происходят в окружении. Все, что вас окружает, также меняется, но вы этого не замечаете. Ежедневное разрушение, ежедневное увядание. И также происходит разрушение этого мира после дня Брамы. длительность дня и ночи брама огромна нам сложно посчитать этот огромный промежуток времени когда заканчивается день брама происходит пролая разрушение этого мира Карандакашая Вишна причина всего мира, причина сотворения мира, бесконечных, бесчисленных миров. Каждая пора, каждый э, волосок растущий на коже Вишну. <coughs> на каждом волоске, растущем на коже Вишну, находится браманда, отдельная браманда. Об этом говорится в Брамасамхите. Махавишну входит в каждую браманду. Горбета, и Вишну. Он спит, возлежит на водах океана, из -Вишну исходит лотосный цветок цветок лотоса. И на этом, цветке попад... на этом цветке появляется Брама. Он не осознает, как он там оказался. Задается вопросом, как, как, как это произошло, какова причина моего сотворения. Брама спускается по стеблю лотоса и поднимается назад, но ничего не видит, ничего не может найти. Затем с небес раздался голос «Тапа, тапа, тапа, совершай аскезы». По желанию Бхагавана Брама понял, что этот божественный голос указывает, что я должен совершать аскеза. Можно успокоить ум и сконцентрироваться. Он начал совершать аскезы, тогда Богован умилостивился, стал доволен Брамой и начал рассказывать ему Чутуршлоки Бхагаватам. Он Брама был инициирован Бхагаваном. Он получил Брахманический шнур от него. То есть вначале Бхагаван дал ему инициацию, затем рассказал ему четвершлоки Бхагаватам, наделил его силой. И в конце концов сказал, сейчас таким образом ты осознал все, я благословляю тебя. Я, даю тебе силу, чтобы ты осознал все. Четыре шлоки. Я поведаю тебе уникальную татву, сокровеннейшую тайну. Если ты осознаешь Бхагавад Вигиан, если ты полностью сконцентрируешься, ты испытаешь полное удовлетворение, обретешь полное удовлетворение. Если Может стать вопрос, как варан может быть спокойным, когда все творение на нем. В Америке есть такие места, где люди могут наслаждаться, они платят какую-то сумму денег, и все абсолютно, какие только существуют наслаждения, доступные им, и они превращаются там в животных. Если я вас а, туда в такие, в такие обстоятельства помещу, как долго вы сможете поддерживать стандарт, свои стандарты поведения? Но Харидастакура, к примеру, его пыталась соблазнить проститутка, но совершенно никак на него это не отразилось. Поэтому окружающая среда абсолютно не обстоятельства абсолютно не важны для чистого преданного. Итак, вы думаете, Брама испытывает беспокойство, в творении в действительности столько проблем, всюду постоянно что-то происходит. Почему гуру и ваишнава не любят политику? Потому что политика в действительности это самое, что только может быть сложное, трудное. Сложное. Гораздо проще жить в соответствии с наставлениями Гуру, Вашнав, Бхагавана. И я много раз говорил, Прабхупад постоянно говорил об этом, что Бхакти крайне просто, очень просто. Нет ничего проще, чем бхакти. Потому что оно является естественной функцией души. Но никто не может его совершить. чайтанда «Бхакти» «иззи». «Nothing so easy like «but still we have проще простого. На из из-за влияния Майи мы не можем совершать бакти. Все просто хотят расслабиться и жить. Хоть и совершают баджан, все равно хотят расслабиться. Но надо понять, что расслабление, расслабленность, наслаждение и бхакти не могут идти рука об руку, они не могут существовать вместе. Если даже кто-то хочет достичь. Потому Мы В студентской жизни мы в студенческие годы мы вынуждены были вставать в 4 утра для того, чтобы учиться. So есть то есть имеется в виду, что тот, кто хочет учиться, How необходимо прикладывать усилия. То есть, какой, каким бы знанием вы не хотели овладеть, необходимо затратить энергию на это, приложить усилия. Даже те, кто... спортсмены, футболисты, они каждый день вынуждены тренироваться. Они постоянно, постоянно тренируются. И потом достигают какого-то хорошего уровня, становятся олимпийскими чемпионами. Еще в самом детстве мы выучили одну вещь. Если ты хочешь чего-то добиться, нужно трудиться, отказывать себе в наслаждениях и в том, что этому не способствует. Вы слышали о Виде Сагаре? Он был материалистом. Тем не менее, с материальной точки зрения, он был учителем Бхактиона Токора. Конечно, Бхактиона Кора его мог, сам мог обучить. Видя Сагар читал день и ночь. ночью у него был на, на потолке у него был крюк, к крю к крюку он привязывал шнур или какую-то палку, и шикху привязывал к этой палке или к шнуру. И каждый раз, когда он засыпал, это Веревка не давала ему этого взять она сразу же просыпался за то, что из-за да, натяжения. И он стал ведущимся пандитом, ведущимся знатоком. He wanted to make a solution of and drink. You see, so big all uh, Panini one big big and a student, they, are trying, they are striving, strive for 18 years. Один человек 18 лет изучал в Vyakaran. Написал огромную Книгу на эту тему комментарий составил. Если бы он наслаждался, если бы он отдыхал, расслаблялся, расслаблялся, он бы не достиг того, чего достиг. То есть таким образом даже. Для того, чтобы достичь чего-то в материальном мире, необходимо трудиться. Брама переживал. В этом мире постоянно что-то происходит, столько головной боли от этого мира. Богован вручил, поручил ему ответственность за этот мир. «Ты мой севак, сказал Богован, — «мой слуга». Как вчера я говорил, слуга обязан слушать Своего Господина. Мы думаем, что... У нас вот проблема в том, что нет правильного понимания, полноценного понимания, кто такой Севак. Мы думаем, что подметать, мыть, стирать для Своего Господина есть служение. То есть это и есть деятельность Севака. Но на самом деле главная задача Севака — исполнять наставления своего духовного учителя, своего господина. Если Севак не слушается своего господина, он не является таковым. Итак, необходимо исполнять наставления Гуру Дева, как бы сложно это ни было. Вы можете думать, Махарадж дает такие наставления, дал такие наставления, как возможно их исполнить. Не надо думать так, когда Вашнав дает наставления, он дает и силу, чтобы их исполнить. Я сам олицетворение этого, я глупец из глупцов, но Парампарипач Шанта Госвами Махарадж, Гири Махарадж, Сагар Махарадж, Шила Бхагти Прамат Пури Гасвами Махарадж, Сила Бхагти Валабхтиртха Госвами Махарадж, Шила Бхакти Гямбарати, Госвами Махарадж, Наянанна, Баба Сати Гавинда Махарадж. Все они приказали мне рассказывать Харикатху. Я ничего не знал. Я глупец из глупцов. Я думал, как я могу что-то рассказывать. Но на самом деле, что я представляю себя сегодня, вы видите, что я рассказываю Харикатхун, но это не своей собственной силой, то есть не своими способностями я это делаю. Я это делаю по их благословению. Такое настроение должно постоянно находиться, быть в моем сердце. В таком случае я смогу стать хорошим, преданным, совершенно преданным. А если какое-то ложное эго закрадется в сердце, оно сквернится. И я не смогу больше рассказывать Харикатху. Таким образом, Брама не мог отказаться от наставления Бхагавана. Он не мог сказать, О, это слишком сложно для меня. Он был обязан слушаться. В 10 главе 10 песни, когда Индра Махарадж захотел, наслать, захотел создать проблемы, Браджаваси наслал дожди из своего высокомерие. Тем не менее, у него ничего не вышло. И он понял тогда, что что-то тут не так. Я думал, что, Кри... что, Криш... что Кришна обычный мальчик-пустошок. Но я наслал такие ненастья на Брадж, но, тем не менее, с Браджаваси ничего не случилось. И тогда Кришна наказал, решил наказать Индру. Вначале я Индра думал, Кришна такой высокомерный, какой-то маленький мальчик хочет остановить поклонение мне. Говорю нехорошие вещи о Кришне. Он думал, что Кришна — обычно мерзкий мальчик. И в таком настроении он хотел разрушить все в Святой Дхаме, в, в Авраджа. В конце концов, он понял, что он совершил огромную ошибку и начал просить прощения у лотосных стоп Кришны. Пожалуйста, прости В меня. В ответ Бхагаван сказал, иди и исполняй мое поручение. Больше не гордись. Иди исполняй свои обязанности. Бхагавана можно управлять Премой. Но, как правило, мы должны следовать наставлениям Бхагавана. Он, мы должны быть под управлением Бхагавана. Если вы не готовы следовать Вайди Маргу, вы не сможете стать Рагануга Бхактами. Прежде всего, необходимо привести свои органы чувств. Под контроль. взять контроль над органами чувств Когда. Жизнь брамы завершается, происходит uh, разрушение творения, затем творение вновь so, создается. Нитя паралая, намитик паралая. После одного дня жизни брамы происходит, а когда вся жизнь, то есть это частичное разрушение, когда вся жизнь Брама подходит к концу, происходит полное разрушение того мира. И наймитик это то, когда Брама спит. Наймитико Пралая, наймитико разрушение. Итак, Бхагаван дает поручение Браме, а Брама переживает как он справится с этим. Поэтому Бхагаван пообещал браме: я знаю, это очень сложное служение, трудное служение, но ты не будешь испытывать никаких проблем, никаких беспокойств из-за управления этим миром. Если ты осознаешь ситханту, которую я тебе поведал в форме Чатуршлот, какие бы трудности ни возникали, они не беспокоят тебя. Это было последнее благословение Бхагавана. Но твой ум не должен ни на каплю уклоняться от той ситханты, которую я тебе рассказал. Ты должен быть в абсолютной в абсолютных самадхах, в полной медитации. Тогда, несмотря на то, что ты будешь возглавлять, управлять этим миром, ты не будешь претерпевать никаких беспокойств. Таково было обещание Бхагавана Браме. Когда мир разрушается? Due to the Maha когда Бхагаван спит, время не But действует thinking, на него. Бхагаван спит, время не действует на него и знание вет не доступно для людей потому что все творение разрушается и тогда знание недоступно Я поведал это знание Вивасвану, Богу Солнца, затем Микшваку и так далее. Так не сходило знание в ученической цепи перимственности. В Гите, он поведал это знание Арджуне, но как же я... Могу поверить, говорит Арджуна, что ты, что ты, это знание дал Богу Солнца. Бог Солнца с незамытных времен существует, а ты явился всего несколько лет назад. Я знаю, говорит Бого... Кришна, ты... Не му... тебе сложно поверить в это. На самом деле, мое рождение – это Лила. А твое, твое рождение это карма. То есть я дал это знание Сурье, Сурья поведал его Икшваку, и так один за другим получили это знание, так оно передавалось по цепи ученической преемственности. Знание. Продайям, knowledge of Veda. because in nobody there. Because knowledge, I cannot keep kg knowledge here. I cannot say I can put 10kg knowledge here. But knowledge is not visible. Невозможно, невозможно измерить какими-то мерками. Его невозможно увидеть. Нельзя сказать, что у меня для вас 10 килограмм знания. Если я передам вам то, что я получил от своей Гуруварги, я не лишусь этого знания. Оно все равно останется со мной. То есть, если я делюсь с вами знанием, оно только увеличивается. Но если я делюсь чем-то материальным, оно уменьшается. То есть, если, если же я делюсь знанием, то оно возрастает во мне. Чем больше вы его распространяете, тем больше оно увеличивается в вас. Раздавая, делясь им, делясь бхакти, вы не лишаетесь его, а только лишь приумножаете. И благодаря процессу ученической преемственности Бхагаван устанавливает Гуру Парампору. То есть вот этими словами он показывает подлинность процесса Шоута Панты, передачи знания по парампаре. Бхагаван никогда не хотел, чтобы парампара прерывалась, чтобы эта цепь прерывалась. Но произошло так в нынешние дни, что... Прабхупад никогда не поддерживал проповедь за деньги, поэтому прежде чем посылать проповедников в западные страны, Он хотел подобающим образом подготовить проповедников. Он говорил им, "Вы е... завтра я буду говорить об этом. То есть прежде чем послать в Европу и Америку своих проповедников, он обучал их. Конечно же, он не говорил им, что проповедуйте что-то неправильное и тем самым разрушайте свою жизнь и жизни тех, кто его слушает. Если слушатели недостаточно образованные, их легко обмануть. Но если вы осознали Ситханту Прабхупады, если вы знаете, учение Прабхупады, вы то есть те, кто по-настоящему понимает Сидханту Прабхупада, не проповедуют что-то отличное от нее. Однажды один... У Прабхупады был один последователь, который очень близкий слуга, который не обладал какими-то ораторскими способностями. Когда он говорил, никто не мог его слушать, никто не хотел слушать. Например, какая-то программа большая проходила, все, много спикеров рассказывали Харикатху, всех слушали, а он выходил последним на сцену и все расходились. Потому что то, как он рассказывал Харикатху, не могли, не могли понять обычные люди. Когда все собрание расходилось, когда все слушатели расходились, все ваке обращались к нему, «Махарадж, кому вы рассказываете? Уже все разошлись. Может быть, пойдем, может быть, начнем все скручивать, собирать маты?» А Сагар Махарадж говорил, и возвали Саграм Махарадж. Я вижу, что столько джив в тонких телах здесь слушают Харикатхуа. Мы не можем их видеть, но их не видно, но они тут в тонких телах слушают Харикатхуа. Поэтому позвольте мне еще рассказывать Харикатхуа. Я на самом деле для себя Хахарикадху рассказываю, для своего собственного очищения. Поэтому мне совершенно не важно, что все уже разошлись. Когда, встр... Когда Сагра Махараш возвращался с проповеди, Прабхупад поручал своим севокам встретить его с гирляндами и киртанами. И Прабхупад сам спускался с своего бажанкутира, чтобы встретить его. Сагра Махараш предлагал ему поклоны. И... А Прабхупад говорил, «Ты не шкинчан прачарак». То есть Замечательный проповедник. Хотя обычные люди не хотели его слушать. Послушайте 72 две лекции о Прабхупаде. О его о том, насколько уникальным в Ачаре он был. Постарайтесь вновь и вновь вспоминать шлоку, сказанную Прохладу Махараджам.